Отлично, 10 капитанов, если никого не забыла, да? А вот 10 капитанов – это те люди, которые чувствуют в себе лидерскую жилку, хотят добиваться цели и что-то для этого делают. Что такое добиться цели? Это взять ответственность на себя, понимаете? А чтобы взять ответственность на себя, нужно, во-первых, смелость, а во-вторых, внутри уверенность. Поэтому остальное количество людей – это еще те, которые ведомые. Отсюда у нас могут возникать цели. Как мы ставим цели? Чем глобальнее цель, тем больше ответственность. Вот это понятно, да? Чем больше я беру ответственности, тем быстрее и глобальнее выполняется моя какая-то цель. Если же я не беру ответственность, боюсь ответственности, то, соответственно, я и не смогу двигаться к своим целям. У меня сейчас такой простой как бы тест прошел, да, что... Для того, чтобы протестировать себя, как я буду выполнять свои цели, нужно вот таким простым шагом посмотреть, а насколько я ответственен сам перед собой. И, соответственно, те, которые еще не вписались в чьи-то команды, вам прям вперед-вперед проситься вот к этим капитанам, кто сегодня заявлялся, для того, чтобы быть в команде. Что такое вот здесь большинство сетевики? Кто не сетевик, включите микрофон и скажите, какой у вас линейный бизнес. Соответственно, мы здесь можем говорить, что если большинство сетевиков, вам нужно управлять своей командой, научиться, мотивировать свою команду, обучать свою команду и, соответственно, сделать командный дух. Что мы видим сейчас? Да? То есть у нас от 10% до 60%, 60% – это максимум вовлеченности в выполнение задания. О чем это говорит? Это говорит о том, что ваша задача как лидеры научиться вовлекать людей в процесс, научиться мотивировать и научиться зажигать людей это делать. Как это можно сделать? Только с помощью заботы. Поэтому, когда мы с вами ставим цели, не забываем о таком важном навыке. Я его определила как прокачка своих лидерских качеств, да, то есть свой личностный рост. Но в этом личностном росте огромное количество навыков. И сегодня мы с вами увидели, какие навыки отсутствуют. Навык вовлечения, навык мотивации – ответственность это тоже ресурс, существует она или нет, на сколько процентов мне нужно повысить свою ответственность. Проценты считаются очень легко, вы пишете планы на день и вечером анализируете, какое количество из этих планов вы выполнили. Выполнили 10% из намеченного, вот ваша ответственность 10%, понятно, да? И сейчас я хотела бы, чтобы кто-то из вас рассказал свои цели, и мы на примере одного из вас, кто сегодня участвует в нашем зуме, сегодня 33 человека участвуют, но запись будет обязательно, она будет сброшена в общий чат, чтобы все посмотрели эту планерку. И мы на одном человеке, кто не боится, разберем, что такое правильно поставить цели по цепочке «Мечта-цель-план». Кто самый спелый, кто не боится ответственности, включайте микрофоны и озвучивайте свою цель. Я хочу миллион заработать. Когда? Завтра? Ну, ну, к концу года, например. Миллион рублей, долларов? Рублей. Рублей. Но это цель, а мечта какая? Для чего миллион? Это, это цели, правильно? А мечта какая? А мечта? Ну вот на эти деньги, допустим, стать независимой. То есть я вот взяла машину, хочу команду большую, чтобы зарабатывать. Ну вот, ну вот, вообще то, что вы говорили, у меня все это размыто, конечно, нет определенного такого. Ну давай. Хочу, хочу. Хорошо, давай доставать твою мечту, ребят. Неля очень большой молодец в плане того, что она не побоялась ответственности и будет в нас всех вкладом для того, чтобы разобрать ее цепочку мечта цель план. Хлопать не можем, все равно никто ничего не услышит, поэтому просто давайте ей кивнем, что она молодец. Нель, вот смотри, миллион сам по себе – это не мечта. Если нет вдохновляющей мечты, то и цель эта, она не сбудется, понимаешь? А это все останется на уровне звука. Я хочу миллион, хочу большую команду, хочу большую машину. Все. Это позиция ребенка, который просто чего-то хочет. Просто чего-то хочет. Если мы говорим о том, как я вот вчера говорила в вебинаре ⁇ Мечта, цель, план ⁇ то мечта ⁇ это как бы такая длинная цель для других. Что ты, в общем, хочешь дать миру? О чем ты мечтаешь? В чем реализоваться, чтобы быть полезной миру? Что ты хочешь дать миру? В чем ты считаешь экспертность? Ну, я... ну вот мне нравится, что я сейчас в своей компании по путешествию... Я вот хочу прям много путешествовать. А для этого, для этого все-таки нужна независимость. Финансовая. Хорошо, Нель. А давай мы посмотрим, а какая у тебя мечта? Мечта, я говорила вчера, что это когда я не знаю, как это сделать. Компания тебе дала план, компания тебе сказала, какие шаги делать. это мечту уже не назовешь. Хочу свободы. вот Свободы. От чего? А, вот финансовый, наверное. не хочу да. я от мужа. Хорошо. Это вот, ребят, я сейчас буду, может быть, говорить какие-то жесткие вещи, но, к сожалению, по-другому может и непонятно быть, да? Нель, а финансовая свобода свободы от мужа. Завтра муж умирает, у тебя нет мужа, у тебя финансовая свобода от мужа. А? Ты этого хочешь? слышала последнее, прерывается вот, связь. Бойтесь своих желаний, как говорится, да? Если ты говоришь, хочу финансовой свободы от мужа, быть независимой от мужа, он завтра уходит к другой женщине, ты независима от мужа. Твоя мечта сбылась. Думай, какая у тебя мечта. Хочу машину. Хорошо. Это нет. Нет. Хочу машину. Пошла, взяла кредит, вот у тебя машина. Это цель. Мечта ⁇ это когда я вообще не знаю, как это сделать. Вообще не знаю, как это сделать. Вот я не знаю, как это сделать. У меня нет финансовых доходов. Поэтому и нет, потому что нет мечты. Видите, какой тут круг получается, да? То есть он очень сильно друг за друга завязан. Поэтому цепочка мечта-цель-план, она первична в любом деле. И если мы хотим а, с финансовой свободы, она нам для чего-то важна. А, просто так лежать на диване, поливать в потолок, неважно, на диване или под пальмой, это не мечта. Это не ценность для мира. Вся мечта, которая дает возможность включать ресурсы и чтобы Вселенная вам помогала, это то, что дает ценность, ценность для других людей. Опираясь на ценность для других людей, мы выстраиваем свою мечту глобальную, под которой потом разворачивается весь поток. Понимаете, о чем я говорю? Кивните, если вы понимаете, о чем я говорю. В какой области... Вот смотрите, сейчас очень важный урок, потому что мы с вами касаемся вашей целевой аудитории непосредственно. Сегодня вечером будет занятие по поводу э, позиционирования вас уже как аккаунта, как вы будете прописывать туда, заявляться кем, понимаете. Если вы заявитесь, я вас отпутешествую по всем странам, э, то вряд ли это будет... Э, ну, как бы опираться на какую-то такую серьезную ценность, которая была бы важна. Что кого-то денег нет, кому-то страшно, кто-то еще что-то. А вот что конкретно, какая мечта? Вы же хотите, чтобы вам приходила целевая аудитория? Ну, хочу, чтобы людей тоже была возможность ездить вот по путешествию. Вот у нас миссия, у компании, чтобы что это очень доступно для всех ездить, чтобы детей вывести, смотреть мир. Хорошо. Если детей вывести, а ты хочешь как мечту, ты что, где-то за рубежом, в какой-то азиатской, возможно, стране, ты хочешь что построить там? Может быть, детский пенсионат, который бы потом а, привлекал туда мам с детьми? Может быть, еще что-то? Что ты хочешь? Вот ты, каким будешь вкладом? Ведь здесь вопрос в том, что мы будем строить личный бренд. Не компании, а личный бренд. На чем он будет основываться? Какая твоя личная мечта? Хочу, чтобы, чтобы такие мамочки, как я, вот, допустим, и у них была возможность вывести детей, вот, посмотреть мир путешествий. Ведь, по сути, путешествие это огромная статья расходов правильно а здесь это вот доступно очень что есть такая возможность Оль, повести самим посмотреть Оль, мир услышь меня пожалуйста ответил. оля услышь пожалуйста меня твоя мечта не миссия компания а твоя мечта Ездить путешествие наверное вот мне вот охота да но я не знаю я не знаю сейчас уже что сказать, если честно. Ребят, кто может помочь? У кого какая мечта? Давайте по поможем Нелли, чтобы она сформировала свою мечту. Говорите просто, какая у вас мечта. Я поменял гарнитуру. Может, Отлично. Я, не, Вообще не, не фанит, да. Все хорошо, Виталий, ну, говорите. Просто... Вот тут вот, у себя ну, организовали. Угу. А, ну, во-первых, я считаю, что мечта не должна быть связана с приобретением материальных плот правильно потому что ну я просто могу сказать про себя у меня все необходимое там из это все че машина там, квартира установка там ну доход какой-то примерно uh -huh. я хочу другую так я хочу жить так чтобы это удовлетворяло вот меня так это как а хочу я хочу его вот, что мечта у меня такая я занимаюсь массажем uh -huh. вот сейчас конкретно чтобы было другим понятно да что такое мечта у вас мечта быть известным массажистом это мечта правда Вот, значит но если вот так рамочный я хочу быть лучше для этого вот по той схеме которых кстати, абсолютно правильно очень благодарен за эту схему которую рассказали нам вчера для этого я лево-полушарный. для этого должны быть ресурсы эти ресурсы я получаю в обучении. Все хожу на обучение. 12 апреля я пойду на один век МОЦАД, uh -huh. потом помощью на другой век И когда у меня накопится накапливается определенная критическая масса знаний, произойдет некий качественный и Я стану лучшим. Uh -huh. я так... А вот скажите, Виталий. Мечта стать лучшим, а... да. Вот мечта, она все равно она же эфемерная. Но вот стать лучшим. Насколько? Чтобы у вас была мировая известность, чтобы вы были известны в стране или там вообще в галактике? В районе. В, районе. в, районе. в своем городе? Нет, я, я не оцениваю, я не оцениваю А масштабироваться в каком количестве людей тогда? То есть чтобы сколько, насколько вы были востребованы? Это важно. Вот сейчас мы говорим о вашей мечте. Мы уже близко подошли. Вы знаете, чего вы хотите? Насколько людей тогда вы хотите масштабироваться? Чтобы у вас запись была там на год вперед? Или чтобы о а, а вас знал каждый десятый человек вашего района? То есть насколько вы хотите масштабироваться? Ну, Марина, это вопрос непростой. Я хочу масштабироваться так, чтобы заработанных денег мне хватало, чтобы при этом у меня не было больших затрат энергии физической и чтобы при этом э -э -э минимально работать. Ага. То есть мечта начинает формироваться. То есть смотрите, Нель, вот у него личная мечта. да? Я хочу масштабироваться, я хочу быть известным. Это его личная мечта. Если он хочет быть известным, отсюда выплывает цель. Цель я хочу масштабироваться так, чтобы мне хватало на все жилье, ну, как бы, чтобы ни в чем себе не отказывал, и в то же время не тратил трудозатраты, да, то есть своей энергией при нем и оставалось. Отсюда у нас вытекает некий план, да, когда он говорит, чтобы стать мне таким масштабным, мне необходимо сделать так, определенные действия, выучиться, выучиться своему специфическому делу и выучиться, как масштабировать свое специфическое действие в двух направлениях, да, и получается такая цепочка. Но, Виталий, здесь важно еще все-таки понять, насколько вы хотите стать масштабным. В цели уже поставить, то есть мечта: хочу быть известным. А в цели уже поставить приблизительно, насколько вы хотите быть известным. То есть, допустим, каждый четвертый житель вашего города о вас знает, допустим. Чем больше вы масштаб сделаете, тем лучше. нашем рынке, как и на любом рынке, цену определяет баланс спроса и предложения. Если мы, конечно, сейчас об этом все говорим. Нет, мы с вами сейчас не об этом, мы не о цене говорим. Мы говорим а, о ценности. А что тогда такое масштабирование? Какой цену мы Чтобы меня узнавали? Ну, вы же сказали, я хочу масштабироваться. Да, чтобы вас узнавали, чтобы вы были популярны. Это не я сказал, я повторил за вами. Вот. она и мечта, потому что цель мы выражаем словами, а мечта она у меня в облачке нарисована. Мы что-то там себе придумали, а как это опустить на землю и в цифрах выразить это очень сложно для нас. Но давайте вот с вами, да, чтобы а потом к нели перейдем, чтобы она тоже поняла, как ей поставить свою мечту, да? То есть вы понимаете, что вам нужно быть популярным. Вы это хотели сказать? Популярность принесет вам доход? Да, мне, нужно, да, мне, мне нужна известно. Так, Хорошо. Для этого мне надо, например, в Инстаграме иметь, ну, не знаю, тысячу или две или пять тысяч реальных подписчиков, не магазинов, uh -huh. не шариков и не салонов красоты, uh -huh. которые бы заходя там, посмотрел, что там у меня на а я хочу вот это. Вот. То есть мы уже ближе к телу, да? Очередь, тогда будет очередь, тогда уже можно будет Хорошо. Значит, смотрите. У Виталия мечта быть э, масштабным, известным, поэтому у него сейчас задача такая. То есть сейчас он думает, что 5000 этого достаточно для начала. Допустим, сейчас у Виталия... Какое количество подписчиков в Инстаграм, Виталий, у вас? 250. 250. Давайте возьмем за базу, за базу мечту Виталия масштабироваться и цель ближайшая 5000. То есть у него сейчас 250 подписчиков, 250 человек. Мы с вами говорили, что каждый раз мы утраиваем, да, каждый раз мы утраиваем. Значит, у нас получается, что 250 мы умножаем на 3, это получается 750 человек. У Виталия маленькая цель за 5 дней увеличить свой Инстаграм. Допустим, да? если мы делаем такой большой скачок, чтобы сделать быстро результат. Это цель на 5 дней. Дальше у Виталия личная цель, чтобы когда-то сделалось 5000. Давайте посмотрим, как сделать 5000 Виталию, чтобы он видел вот эти вешки, за которые будет себе давать плюшки. Допустим, 750 тысяч человек, мы масштабируем в три раза за один месяц. Да? Через месяц у него становится уже 2000. Сколько там 750 умножаем на 3? 2250. Соответственно, через 3 месяца у него уже 2250 умножаем на 3, будет сколько? Уже 6750. Да, 6,750. То есть через три месяца Виталий вполне может масштабироваться вот на такую цифру подписчиков. Причем не ботов, не тех, которые ничего не покупают, а именно целевая аудитория. Но для этого нужно будет поработать, и мы посмотрим, какие ресурсы нужно будет подключать. Вот теперь понятно, что значит мечта, цель и план. Нель, понятно? Понятно? Давай с тобой разберемся, чтобы тебе было понятно. Включай микрофончик и давай твою теперь разберем. Давайте, да. Так. Ну, тоже хочу быть известной, да, известной где-то, да. Хорошо. Популярность. Нелли хочет быть популярной. Какое количество человек у тебя сейчас в Инстаграм? Это Виталий. Сейчас у меня 300 человек подписчиков. 300 человек. За три дня 140 было. Ага, то есть ты прибавила уже? Уже да, прибавила. 150, да? можно сказать. Угу. На да, 150, 150 человек. Хорошо. Ага. Каким образом ты прибавляла? Ты подписывалась и на тебя в ответ подписывались? Ну я в лайк тайме участвую. Ага, понятно. Перестань в нем участвовать. Почему? Ну, вот этот вот, который в чат мы пишем, наши наши все лига чемпионов, мы пишемся. Ага, ну это другой друг разговор. Ага. Комментарии. комментарии. Соответственно, комментарии просто... продвигают, да, да, это правильно, это правильно. Да. Итак, за три дня Неля хочет 900 человек. И вы видите, за один день 150 прибавилось, да? Соответственно, насколько ты за дня это. За три дня 150 прибавилось. За три дня 150 прибавилось. Но ты хочешь да, еще да. за три дня увеличить в три раза? Или ты ставишь себе такую цель на месяц, как ты хочешь? Ну, конечно, чем быстрее, тем лучше. Хорошо. Пускай будет такая динамика, да? Хорошо. Вы, вы Хороший, можете, вы можете да. свою динамику сделать. Вы можете сделать, что в три раза у вас увеличение будет в месяц. Вы можете сделать динамику, что у вас увеличение будет не за 5 дней, а за 20 дней. Вы свою сами каждую динамику прописываете, настолько, насколько вы готовы двигаться. Потому что здесь нужно будет, чтобы такое большое количество подписчиков было, здесь нужно будет эфиры проводить. Если готовы к эфирам, то у вас будет большое количество подписчиков. Вот это понятно, да? То есть из цели мы потом с вами прописываем действия, которые нам необходимы. Итак, Нелли хочет масштабироваться. Для чего ты хочешь масштабироваться, Нелли? Для чего тебе нужна узнаваемость? Это твоя мечта, быть известной. Ну, нам на, на лучше. Так. Ну вот, смотри, Виталий, смотри, Виталий себе прописал. То есть у него есть некая там. Статья расходов, в которой он знает, что ему ниже этого нельзя упасть по доходам, а выше он хотел бы настолько. У тебя есть определенные, расписанные? Я вам сейчас дам тоже инструмент для себя, чтобы вы понимали, что такое правильно планировать свои доходы. Да? Потому что мы иногда говорим от балды, я хочу миллион. А для чего тебе этот миллион, фиг знает. Когда пойдет, когда придет, тогда и подумаю, куда его истратить. Вот так деньги не приходят. Можете посмотреть, у меня на ютубе есть вебинар, он называется так, про деньги. И там я рассказываю, откуда кредиты берутся и что с этим происходит. Так вот, смотрите. А для... У меня, наверное, правая полушария хорошо работает, наверное. Ну, замечательно, пускай работает. Я вам просто сейчас дам таблицу, чтобы понять, какой у вас уровень безубыточности, чтобы высчитать, меньше какого дохода вам нельзя падать. Хотите? То есть у нас есть постоянные затраты, константа. Что входит в постоянные затраты? Это наши все обязательные платежи. То есть здесь коммунальные платежи, обучение. Там, если вы платите за детей или за себя, какие-то абоненты, да. Это какие-то вопросы по здоровью, потому что вы же как-то поддерживаете свое здоровье. То есть в константу входит то, что вы... Всегда платите, там, порошок, все какие-то вот эти вещи, да, то есть, которые для вас необходимы. Питание, сколько-то вы денег тратите, все, что расходные материалы. Все расходные материалы, да. И у вас будет здесь какая-то сумма. Ну, пускай это будет А1. Следующая статья затрат – это переменные затраты. В переменной